ДПС, ДСП, ДПС, ДП, ДПС, да. Компания ДПС а, хорошо, в принципе, известна в России в узких кругах, в общем-то, наверное, шире кругов и не надо, очень специфичная фирма, но те, кто знают, и знают, те, кто не знают, и не знают. А, значит, известная компания была тем, что у них была эта лыжа с пункт, такими загнутыми кантами, такая пафосная, мажорная. Проблема компании ДПС была всегда, собственно, одна, это ее цена, потому что лыжи делались где-то как-то, какими-то руками, каких-то там, я не знаю французских девственниц видимо поэтому цены были какие-то заоблачно космические хотя в общем-то лыжи нормально катабельные и я даже их тестил и в общем как-то ничего не могу сказать про них плохого но цена как-то меня всегда попугила в этом сезоне в 16 17 у компании дпс офигенская новинка называется целая серия foundation которая вот сейчас вот там за мной находится ее преимущество в том что из нее это те же лыжи как и были раньше но из них убрали все мега-нанотехнологии, а вместо этого все это заменили нормальным обычным деревом и стали делать в Китае. За счет этого цена сильно как бы уменьшилась, и лыжи стали доступны. И, наверное, я так предполагаю, с этого и начнется новый рассвет популярности компании DPS. Ну, по крайней мере, я думаю, что так должно произойти, потому что доступность решает все. Ну а, да, и вот, собственно, линейка, давайте коротенько, минут на 40. Самая флагманская, самая широкая масса модель дпс фрирайдная лыжи серии Foundation, талия 124 лотус ну, все с ней в общем то понятно широкие проходимые вездеходы с ровным и достаточно большим рокером для катания в хорошем глубоком снегу с уверенным сплэйтем нормальная пружинная китайская лыжа Любители любителей побыстрее, а более контрольно, либо людей с меньшим весом, то же самое по уши, талия 112 и отлично наверное, поехали. Все нормально, все как, понятно, такой яркий, красивый дизайн. Ну, 112 талия, я бы наверное, сказал, в общем такая оптимальная на самом деле сбалансированная талия, лыжа. 106 талия, быстро, очень. Уверенно сразу бросается в глаза существенно меньший рокер, и я однозначно понимаю, что лыжа будет на ходах очень стабильно, уверенно, очень большой не радиус явно. Вот, и для тех, кто любит побыстрее или предпочитает кататься на пожестче, в общем-то, вот, как бы, такая хорошая штука. Не стесняйтесь и вперед. Вот. По жесткости очень приятная жесткость, хорошая такая, пружинная, деревянная, как я люблю. 99-й, я бы так сказал, по всем параметрам, такой универсал, который можно и заскеторить, и за... на пешкарусе, и на рюкзаке. Да, и в общем можно и катнуть, да, и в общем можно и покарвить даже, и на склоне. Ну, такая вот универсальная лыжа, именно универсал такой с большой буквы. Я думал, что даже и телемарк, кстати, крепление вперед. Вторая серия из группы foundation yeah. это кассейр такие лучше больше для тура yeah. для тура но вот в данном случае я честно могу сказать мое лично к этому отношение скептичное потому что в такой версии не интересно они не стали катабельными но перестали быть легкими вот это вообще как бы ну, в общем смысл понятен да то есть убрав, убрав отсюда карбон добавив тяжелую деревяшку я не знаю но ну, цена уменьшилась ну, в принципе туре не главная цена а главная вес как бы там в общем-то за это борьба вся идет поэтому ну смотрите может кому-то интересно в общем и серия Евета это чисто женская лыжа все то же самое тали от 112 до 106 99 82 Вот все, все точно так же но масштабировано под женскую лыжу для фрирайда для проходимого Дальше. Более скоростной, более плавный, более узкие, Талия 106. И такие, наверное, где-то ближе совсем к универсалкам. Или, может, новичковая женская лыжи. Это Талия 99. Ну, для таких, может быть, либо маленьких, легких, либо для тех, кто еще пока на склоне катает, но думает о том, чтобы выйти за его пределы. Вот такие новинки ДПС. Все остальное... Без изменений, и если интересно, то поищите в прошлых сезонах. Обо всем остальном уже рассказывали. Это а, серия Тур-1 и старые лыжи типа Спун и Вейлер. Там ничего не меняется, но, наверное, и слава богу, для тех, кто ценит, можете вернуться, сделать шаг назад и наслаждаться тем, что было хорошо. Пойдем искать их на тестах. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Встретимся на тестах. Пока!